В общем, на самом деле полезно. А сегодня я говорю с девушкой, которая 11 лет назад переехала в Португалию с мужем и двумя детьми, родилась здесь еще одного ребенка, пять лет училась в университете, параллельно подрабатывая, а сейчас работает фармацевтом в аптеке. И по португальским меркам нормально зарабатывает. Ты рассказывала, что вы прошли здесь Крым, Рым и медные трубы или огонь, воду и медные трубы. Да, было очень тяжело. Очень тяжело было, но, в принципе, все реально, то есть в Португалии, чтобы прожить, как бы, еда здесь не очень дорогая, то есть не голодали мы никогда, в принципе, одеть детей тоже, была Можно. не проблема, потому что э, есть такие организации, в которые ты приходишь и берешь себе все, что тебе надо. Серьезно? Да. Да. А надо подтвердить, что у меня нет возможности? Ничего не надо. Просто, Ты просто приходи, приходишь, забирать. приходишь, и вот перед тобой открывается дверь, тут заходишь и берешь себе одежду, там все стопками лежат по годам, угу. по возрасту. И у меня вы дети это были делали? все оттуда одеты, да? да? У меня до сих пор даже есть одежда туда. Сейчас я уже не могу себе этого позволить туда идти, потому что, ну как бы, ну, морально пусть уже просто. это будет для тех, кому это действительно надо. Сейчас ну, я уже могу пойти в магазин купить. А раньше мы выжили здесь, у меня дети были все туда одеты. Все абсолютно. Ну, а вы приехали сюда, э, и муж пошел работать на теплицу. На теплицу. Да. Он бедненький, работал на теплице, мучился. Ну как мучился? Ну, это непростая работа. Не, не простая, Тем более да. у него высшее образование в Украине. Да, правильно? да, да, да, да, да. Он, он никогда физически не работал, как бы, но ну, и он очень похудел, и на велосипеде ездил на работу, так как у нас не было машины. Он ездил на велосипеде, там, 10 километров, вернее, нет, у нас была машина, но мне она, если нужна была, я даже я уже даже не помню, как же так у нас было, или одновременно не было машины, ну, короче, в общем, а, или у нас не было денег на бензин, он на велосипеде ездил, потому что у нас не было денег, вот, и он ездил на велосипеде, он похудел, блин, худенький такой был, и было как такое я. время, что... И было такое время, что он на работе там брал себе помидор, хлеб на работе и ел это. И... Такое да. было. Угу. Вообще, когда я закончила институт, работала в прекрасном месте, был у меня прекрасная профессия, мне все нравилось. Но когда родился сын, тогда у меня уже появились как бы мысли о том, что мне не нравится здесь, я хочу поменять жизнь, и я не хочу, чтобы мой ребенок рос в шприцах наркоманских, дышал этим воздухом, чтобы обиялась за него, как он будет идти в школу, и моя мама здесь уже жила, в Португалии. Как, Да, да. Ага. и мама с отчимом, и мы решили как бы тоже поменять нашу жизнь и ради детей, мы уже вроде собирались, но вдруг родился у нас еще один ребенок, мы подождали, пока он немножечко подрастет, все оставили, все абсолютно, Работы, машины, как бы все. Не, ну у вас же это не было спонтанно. Знаешь, как люди уезжают, вот типа трах и через месяц уже его нет. Нет, ну мы, наверное, года полтора. Ну вот. Ну мы бы раньше ехали, но я побоялась, мы потом, я потом забеременела вторым сыном, и мы побоялись ехать, как бы, беременной. И поехали еще хуже, поехали, когда ребенку было 6 месяцев. А вот можно сказать, вот послеродовая депрессия, страх за своего ребенка... Наверное, вот это самая главная составляющая, и самое самая последняя, что как бы вот последняя капля была, это когда в подъезде у меня сын достал наркоманский шприц и засунул себе в рот, Фу, блин. и укололся, Фу, блин. И я полгода не жила, не спала, не ела, думала, что просто умру, потому что мы объездили все спеццентры, мы поставили в на учет, и, в общем, я думала, что я просто поеду мозгами, и муж не хотел себе наехать, но я подумала, блин, Саша, давай, ну как можно здесь растить в этой стране ребенка? Ну и все, потом я забеременела еще одним ребенком, мы чуть-чуть подождали, и в полгода было малышу, и мы собрались э, и приехали. Ехали пять дней, пять ночей, боялись самолетом, ехали, отчим нас э, забрал на, на машине. И в общем прошло 10 лет, и Тяжок. вот ваш дом да, возле океана. Да, да. но дело в том, что прошло два года, и у нас уже был этот дом. Так. И через три года я уже поступила в институт. То есть мы не, не тянули долго. Мы, мы сразу поставили себе цель, все быстренько, быстренько, э, не тянуть, не терять время. Сколько вам лет было? Мне было. сейчас мне. Ну, будет, тебе и муж. Мне а, мне здесь, мы приехали, мне исполнилось 30 лет. О, так как мне. Угу. Мне исполнилось 30 лет, С, э, младшему сыну было шесть месяцев. Э -э старшему было 4 годика Я как когда сюда ехала, и у меня сразу была задумка Что, что я не, не буду здесь э -э забывать о своей профессии То есть у меня была цель Я знала, что я не могу себе позволить оставить за плечами свою учебу Друзья, если вы только начинаете изучать европейский вариант португальского языка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 Регистрируйтесь на сайте Португалист онлайн и незамедлительно приступайте к изучению языка. Давайте, давайте уже учите португальский и приезжайте к нам в Португалию. Друзья, я на самом деле благодарен Руслану за его поддержку. Она мне помогает делать эти видео более профессиональными. Поэтому, если вас интересует португальский язык, регистрируйтесь на его курс. Для вас это абсолютно ничего не стоит, а мне это очень поможет. Сколько ты работаешь фармацевтом здесь? Фармацевтом я работаю два с половиной года. Да. Как стать фармацевтом в Португалии? Чтобы стать фармацевтом в Португалии, нужно получить образование фармацевтическое, вступить в орден фармацевтов и работать. Звучит просто. Да, но на самом деле, конечно, не так все просто. Если фармацевтом... Э, приехать сюда, то надо делать эквиваленцию своего диплома. Но я скажу, что уже изменились правила. Сейчас уже совсем не так, как было в мое время, когда ну, я... в твое время это было когда? Семь э -э лет назад или восемь? В 2014, там, 2013, наверное. Ну, в общем, плюс-минус семь, восемь даже не лет. Помню. Да, очень плохо запоминаю года. Тогда надо было брать полностью программу с института. Ну, детали да. не ]رفодить. рассказывать не будем, и потом разницу между институтами, между дисциплинами надо было доздавать. То есть сейчас уже все изменилось. Сейчас дается два шанса. Два раза ты можешь дать экзамен. Если ты сдаешь его, ты потом сдаешь практический экзамен и вступаешь в орден. То есть сейчас все не То есть отличилось. не надо учиться так, Нет. как ты училась? Нет, сейчас уже все изменилось. Если ты закончил университет в условном Днепропетровске, да. У тебя есть диплом фармацевта да. украинский, ты приезжаешь сюда, сдаешь два экзамена, если ты его сдаешь, вступаешь да. в орден, это автоматически, да? Да, да, да. Получай и, работу. И ты работаешь, да. И работай на работе своей мечты. Да, да, сейчас это так. Но экзамен, конечно, не из легких. экзамен по всем, по всем, по всем предметам, биохимия, фарма ну, там всего лишь по три, по четыре вопроса с дисциплиной. Да. На португальском есть, реально... языке. Да, кстати, я знаю девочек, которые, которые, одну девочку, которая прошла этот экзамен, она у получилось. получилась, один раз не получилось, второй раз получилось. А ты говоришь, два шанса, а если два, два раза не сдал, то что? Тогда все, уже больше ты не можешь. Иди учись. Иди учись. Так, угу. как ты сделала. Ну, ты не да, сдавала, ты да, сразу да. пошла учиться. Я сразу пошла учиться, потому что в Португалии э, э, факультет фармацевтический, называется «Сиенцияш фарма... фармацевтикаш», то есть в него входят очень много наших институтов. То есть у нас, например, есть отдельно факультет сангенический, потом клинический фармацевт, потом фармацевт-косметолог, косметическая индустрия, врач-лаборант, это все отдельные, отдельные дисциплины. То да. заканчивая факультет здесь, ты выходишь со всеми этими специальностями То есть тебе можно работать вирусологом Можно работать в, в, врачом, лаборантом То, здесь более да, профессия. то есть более Да, то есть очень большое как бы... Не только фармацевтом, Сиенция фармац... okay. науки фармацевтом. В Украине ты закончила университет да. или институт, да. и ты можешь работать только в аптеке фармацевтом? В аптеке, да, либо на предприятии фармацевтом. Okay. Здесь ты после окончания можешь работать да. в разных сферах, в разных ну, сфер. например, вирусологом и, и делать видео про... 20, да. да. Кстати, наши все видео на каналах, это все наши наши профессора, професс, професс, наши учителя, так сказать. Какие видео? Ну, вот видео нам на СИК, там а -а -а, про, про, про эту про, тему. Да, про эту тему. Все все как бы у нас на факультете, потому что у нас очень хорошие проф, профессора. И вакцину у нас изобрели, кстати, на факультете. Серьезно? Да. Но ее Которая не работает Ее даже надо будет колоть. А как? нужно будет в нос капать. Спасибо вам большое за то, что смотрите, за лайки, за комментарии, за поддержку, за то, что вы со мной. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Ваша поддержка очень-очень-очень важна для меня. Благодаря ей я могу потратить целый день и приехать, и снять вот такое вот видео. Мы снимали жилье, было очень сыро. Поначалу, и это двое детей было? Да, да, да. Было очень сыро. И что ты думала? Не хотела вернуться? Назад? Никогда, ни одного момента не было. Я просто вспоминаю эти, эти времена, и я помню, говорю, так смотрю на, на мужа, говорю, что, о чем ты сейчас думаешь, о чем, что, вот какая твоя что ты хочешь? Я, говорю, я хочу получить резиденцию. То есть нам казалось, мы получим резиденцию, и все, это все, это все изменится в лучшую сторону, мы вообще будем короли. А потом я еще думаю, боже, как было смешно. Когда мы получили резиденцию, ставишь опять себе какую-то цель, следующую какую? цель. Ну, помню? после резиденции. Я помню, когда пришла первая резиденция нам, и как раз приехал хозяин платить ему за жилье. Боже, я начала целовать этого хозяина. Он даже не понял, в чем радость. Я Боже, вы представляете, я его обнимала, целовала. Мы получили резиденцию. Ой, Боже, сколько было счастья. А вторая цель была бы, конечно, поступить. А, купить дом. И нам вот так вот повезло, дай Бог здоровья этому украинцу. украинцу. да. Кстати, потом мы с ним поругались, потому что потом началась война на Украине, он был за, за, за Россию, а я была за Украину, и мы с ним разругались в одноклассниках. Окей. Но я его помню, он в, моей, в моем сердце на всю жизнь, как да что он, как помог. Мы нас... любим всех украинцев. Да, и через, три года, через, через два года или через три у нас уже был этот дом. Я когда сюда приехала, я просто вот там вот стояла, и все, мне прям стало плохо. Как? Не может быть. Что это будет ваш Что дом? Что это будет, да, наш дом. И, в общем, все, сразу мы как бы согласились и буквально через месяц подписали. О, Жорь, а идет. это турник? Да. А можно? Конечно. А, он крутит? килограмм удерживает. А вот так? Ой, блин. Женька, ты снимаешь? Давай тогда я вот это уберу. Как раз... Сколько? Штук семь сделал? Кстати, на Украине занимались этими стенками. Это было как бы... Вы наш... делали? Ну, мы их покупали в Киеве угу. и продавали. Угу. И мой муж их устанавливал. И сюда привезли для детей. Понял. И Вероничка очень любит на ней Класс. кататься. Да. Ну, и, можно, и самому можно подтянуться. Да. Очень да. полезно для спины. У да. меня так спина прошла. И вот же, кстати, вот океан. Океан? Да. У нас здесь всегда теплее, чем везде. Да? Потому что... Например, он вот всегда 14 градусов, если где-то 7 градусов, там, например, 10, у нас 14 на Класс, а зимой? Зимой, а летом всегда прохладней. А э, здесь собираетесь или нет? Вот, топите камин, вот это вот все? Да, камин, кстати, ребенок разбил у меня камин. Топим, конечно, он, она разбила э, стекло. А, понял, закрывашку эту, да? Да, да. Понял. В этом доме я уже поступила в институт. Так бы а муж в это время что делал? А муж работал потом, эм, потом он работал на фабрике э, на куриной. Там где курей Ну режут. Уже полегче было? Да, было как бы ему полегче, но ну, это, представляешь, конвейер, фабрика, и ну, все закрыто помещение, Света, свет, у него руки были опухшие, просто резать, это все, блин. Ой. Потом, ну, в общем... Ну, в это время, пока ты училась, он вот это на делал... это фабрики, да. Потом было очень мало как бы денег, зарплата была маленькая. И тогда, как бы, он решил поменять, так как у него уже эти были права, сейчас Украины. Э, на большие эти машины. Угу. И он закончил, получается, здесь, как бы, ему там нам было чуть-чуть часов. А, и очень сильно бабушка нам помогла, моя бабушка, э, потому что она деньгами нам помогла. Она продала квартиру там, и помогла нам очень сильно деньгами. То есть она оплатила эти курсы, потому что очень дорого эти курсы, да, это около 3000 евро курсы для того, чтобы легализировать свои права на водителя большой э, машины. Э, да, вернее, Категории. даже не то, что легализировать, yeah, а, и... а надо было да, проходить еще эти курсы. То есть ему надо было чуть меньше, но все равно надо было. Да. Ну, в общем, он получил возможность быть водителем большой да. машины. И дальнобойщиком. Когда... дальнобойщиком, да? дальнобойщиком да. Но он да. не дальнобойщик. Первое время он год, как раз когда родился ребенок у нас, он весь, весь год его не было почти. Были дальнобойщиком. Ну, да? Да. И... Но дальнобойщики нормально зарабатывают. Да, сразу нам стало легче, намного. Ну, как раз у меня был четвертый курс, маленький ребенок на руках, еще двое постарше, и мужа нет. И еще и учеба. Капец. Угу, угу. И как-то. Вот так. Мама моя ездила со мной в институт с колясочкой, я договаривалась с преподавателем, Это как раз так уже был последний год, надо было быть на занятиях, на практических, потому что были такие занятия, что если ты на всех практических занятиях будешь, то потом оценку автоматом получаешь. Ну, были такие ага, дисциплины. Ага. То есть мне не было смысла не ходить. Пропускать, да. Я кормила грудью, и была очень ответственная мама. И то есть я, например, занятия, мама мне звонит, все, плачет, я бегом выскакивала с занятий, кормила. А преподаватели знали? Ну да, им объясняла. И выскакивала, кормила, забегала опять, ну, в общем. А, беременная, всех, не помещалась, на экзаменах не помещалась в кресло. В кресло. Да. И еще писала себе там шпорочки, шпорочки, и мне нужно было садиться, нельзя было садиться внизу. Мне надо было садиться в такое определенные места. И я помню, иду что-то с животом, а, что-то беременная, проходите вот сюда, садитесь вперед. Я, а я делаю вид, что я не слышу вообще ничего, прохожу. Я ой, ничего не слышу. И шла, садилась садила туда. Ой, это боже мой. Я помню, сижу, там же списываю, например, там со, со шпаргалочки. Ну как же ж без списывания. Ну, От, Тем более. Такой это большой мы... живот, такой большой живот. Я за это списываю, боже мой, я думаю, господи. А Вероника начинает там шевелиться, шевелиться. Я. Дойца, ну потерпи чуть-чуть, не шевелись, пожалуйста, мне тут все так все было прям. Ой, Боже, как вспоминаю, Господи. Что это за университет? Куда ты пошла учиться? Университет Лиссабона, факультет Фармасия. И ты с Санта-Круш ездила в Лиссабон? Да. Каждый день или как? Ну вот, нет, не каждый день. Дело в том, что в Португалии такая вот учеба, что тебе не надо каждый день. Три, максимум четыре дня в неделю. Если у нас, например, есть заочное образование, то здесь э, называется статус траболядор. Угу. статус работника. То есть, то есть ты можешь работать и параллельно, параллельно учиться, и учиться, и под да. это тебе будут подстраивать да, график. Да, то есть ты выбираешь дисциплины, когда ты можешь учиться, когда у тебя есть возможность. И плюс еще ты не... То есть на, на лекции ходить не обязательно. Ну, главное ⁇ зачеты сдавать. Лекции как бы все выставляются на платформе. А, можно смотреть онлайн, да? Да. Но ты обязан ходить на практике, то есть практические занятия. Но если у тебя есть статус работника, то ты можешь ходить на минимум этих практик. То есть все возможности в Португалии есть. Работать и учиться. Работать и учиться. Я ну, начала учиться в 32 или в 33 да? Да, да, в 33 года. Вот, пожалуйста, и у тебя было двое детей. Да, было двое. И детей. потом родился еще один. Да. И ты закончила. Да. И сейчас ты уже больше двух лет работаешь фармацевтом в аптеке. Да, да, да. То есть это возможно? Да, это возможно. Причем я не одна такая, у меня есть очень хорошая близкая, как бы сказать, подружка, человек, который мне помог здесь очень сильно. Эта девочка тоже закончила точно так же, но она еще работала всю дорогу, то есть я, получается, не работала в конце недели только там работала, а она работала постоянно и Каждый день? Потому что у нее вообще просто, если у меня было хотя бы время. Это учить, то совмещать работу и учебу. Я тоже смогла, конечно, нелегко и было, но смогла. То есть все, все кто хочет, это делают. То есть главное захотеть. А сколько предметов зачлись? То есть тебе много надо было доздавать? Очень много. Из-за этой же разницы, так как у нас, например, например, все мои предметы, которые профессиональные предметы, которые я заканчивала в моем институте, они все мне их засчитали. Но, например, если у нас была просто органическая химия, то их здесь две органическая химия. Одна просто, и другая специфическая уже. Вот я, например, органическую химию один не сдавала, органическую химию 2 мне надо было сдавать. Потом технологии, например, их три здесь фармацевтических, сделали эквивалент только одной. Биохимию тоже, ой, общую биохимию мне зачли, а биохимия нуклеиновых кислот надо было сдавать. Я даже иногда смотрела на это все, думаю, боже, это нереально, это нереально. Например, биохимия для меня это вообще что-то было с области фантастики. Я, наверное, года два просто даже боялась открывать это все. Занималась девочкой, она мне как бы открыла глаза онлайн с девочкой с Украины. Преподавателем биохимии? Да. Она закончила биохимический факультет и говорит, ой, я тебе все расскажу, ничего тут такого нет. И она мне как бы раскрыла глаза основы. Я потом уже могла, могла плясать дальше, уже как бы это все. То есть это может быть как рекомендация ребятам, которые тут учатся, берите дополнительные уроки Он... на родном языке. На, на, на родном языке, да, да, да, потому что ты когда это слышишь вообще первый раз, на то есть для тебя на португальском это просто ужас. Я тут к зубному вчера ходил, не знал, как объяснить, что мне надо сделать как биохимию сдать и, и вообще uh -huh, эти все uh -huh. технологии. А потом Причем фор... ты пошла учиться через три года жизни здесь? Я правильно? пришла вообще языка не знала. Я знала только там стакан вина или там ну, чашечка понятно. кофе, понимаешь? Потому что я работала в кафе. И то есть я знала на уровне... Вообще на кафешном уровне. Да, бригад. Знаете, что могу сказать? Мне было повезло то, что, в принципе, Фармацевтический язык вообще а, Ну он международный на латыни И вот эти все термины как бы они похожи то что вот то есть как бы это Ну даже не могу сказать как на подсознание То есть ты это все слышишь и как бы что-то А вот это было То есть очень много же названий лекарств там, вот этих всех процессов Ну это э, было болезней. через 10 лет после того как ты закончила университет Не не через десять через пять где-то да или 7? Нет я закончила в 2007 году Ага. и работала. А и... здесь в 2014 Поступила, Поступила. Да. поступила. Угу. То есть 7 лет Большой прошло. Был угу. Боже мой, через семь лет после окончания моего университета я уже не помнила ничего. Ну я тоже, можно сказать, уже ничего не, понял, не помнила. То есть по сути это ну, с нуля? Можно сказать, да. И я поняла, что я в своем институте, который заканчивал Запорожье, толком ничего не знала. То есть вот здесь уже, да, я уже теперь могу сказать, что да, я знаю. Не все, но очень много я узнала. Очень потому много. что ты не можешь прийти: Ну, пожалуйста, мне Нет, надо троечку хотя бы. Да, или там конвертик положить. Ну это или... хорошо, потому что. Фармацевт же не только э, выдает по рецептам врачей, Конечно. правильно, он же может и порекомендовать что-то. Да. Не хотелось бы, чтобы он порекомендовал, а я потом не смог встать. Да, да, да. Это точно. И дело в том, что э, после нашего факультета очень мало людей работают в форм формации. Так можно сказать, самый как бы, низший уровень. То есть э, в аптеках работают уже ну, такие, как можно сказать, я уже в возрасте, как бы молодежи, Столько появляются оппортунидады, возможности, то есть они в индустрии идут, в, изобретают лекарства, там уезжают в другие страны, то есть это востребованная профессия, в принципе. Ну да, это не только аптекарь, как ты говоришь, да, в Украине. Да, да, я... да, да. Это как бы очень много саидаж профессиональ можно сказать так. Профи... Возможности, возможности. да, да. да, да. Когда я только пришла, конечно, для меня это вообще было. Я поначалу все переводила. Писала себе слова, словарик себе записывал, потому что все было вновь, все было вновь. И я в первый год только смогла сдать 4, по-моему, дисциплины, из там, например, из 12. Из 12 четыре. 4? Mm -hmm, и да. ты говорила, что некоторые из них тянулись до 4 или 5-го да, курса, да? Во второй год. Я что-то вообще впала в депрессию, и мне было так тяжело, в общем, и такие были страшные, как бы, все. это Как-то вот я потеряла как бы настрой, мне все казалось настолько это... Я тоже только три, наверное, или четыре дисциплины сдала. А потом, меня... -го года, вот да, 8... а потом у меня... Получается те восемь года, и вот эти восемь... а потом у меня проснулась... Как бы, нет, Юль, давай, потому что это будет тянуться очень долго. Я потом же стала сдавать по 12 их в, в а год. как Ну, что произошло? Вот я хотел спросить, ну, как вот, вот не ты знаю, не вот, плюнула? Вот, ну, я не, не имела права плюнуть. Почему? Ну, все, ну, ну многие очень живут без этого. Да, многие живут, но это не не не как бы не в моем стиле. Если я за что-то взялась, то же надо вести до конца. Я не могла оставить за запл... и, и, и ради детей, чтобы детям дать какую-то жизнь положительную, лучше. Сейчас, когда я уже закончила, я уже могу, э, могу сказать, что я могу что-то в этой жизни уже своим детям купить, понимаешь? Уже какую-то жизнь им обеспечить, мы можем куда-то поехать. Раньше даже всего этого не было. Я, и, и я не могла себе представить, что я пойду работать на 600 евро где-то в кафе, хотя я работала в интермаше, работала на рыбе. В магазине рыбу продавала, да, да. Чистила. чистила рыбу, да, в кафе работала, учась. училась уже, и, и потом приходила домой, думаю, нет, блин, буду учить сейчас, открываю книжки, все, как я лучше умничка. буду учить. Блин. И потом я пошла, пошла, и как взяла за это все, я стала в год уже сдавать 12 дисциплин, потом еще... Потом э, занималась, был один такой очень сложный предмет, фарма называется, там все вместе, математика, с, платила репетитору 30 евро за час. Португальц? Ма, да, португальц, девочка, учительница, можно сказать, с нашего, ну, она молодая. И были тогда такие, я первый раз увидела вообще эти калькуляторы, которые есть сентифику, а есть еще э, графический калькулятор, потому что надо было графики чертить, как там в процессы все биохимические, как там выводить, там, ну в общем. Я даже не знала, как, я сидела на занятиях, я даже не знала, как этим калькулятором пользоваться. Я треней, там все три-ты-ты-ты-ты, ты, ты, ты, ты, ты", а я вообще, для меня это, боже мой. Я стала на потом, потом мне надо было уже доставать эту дисциплину, и мне пришлось 30 евро платить, чтобы мне, как бы, и я потом вникла в это, в это все. И у меня получилось с первый раз задать эту дисциплину. Класс. То есть, поначалу мне казалось, что -то вообще что-то. Слушай, 30 евро за час, это реально в кафе ты за день не заработаешь 30 евро, правильно? Представляешь, да. 30 Фу евро да. за час. Угу. И она мне как бы азы, азы рассказала, вникла, то есть, я задавала ей вопрос, она мне ответила, она мне показала, и потом я уже все, все сама начала началась. начала. Знаешь, что мне интересно, ты мама троих детей, как тебе отношения португальской системы образования, медицины. Ну, вот ты уехала сюда для того, для будущего детей. Вот ты это нашла здесь или нет, то, что искал Да, но учиться в школе здесь намного тяжелее. Тяжелее? Да, очень намного тяжелее, чем у нас, потому что... Э, я вот помню по себе, в школе училась не очень хорошо, можно сказать. Э, э, мы учились как бы в гимназии, у нас были все такие умные в классе. И мы с моей подружкой были сами-самые в, в последнем ряду. Уф. Но у нас дело в том, что если ты в классе сидишь, слушаешь, пишешь там конспект, ага. то тройка у тебя уже как бы есть, да? угу. А здесь тройку, даже вот я участвую в университете, здесь, чтобы получить тройку, надо столько всего знать. То есть ты пишешь тесты, если у тебя будет хотя бы на одну меньше, все, у тебя уже нету тройки, то есть у тебя уже преподаватель не подтянет, Никто да? не подтянет, вот то, что ты знаешь, это твое, то есть ты получаешь знания здесь и оценки за то, что ты знаешь. То есть Так это, по идее, это нормально, но в смысле справедливо, Да, а это как? справедливо, а у нас, например, так было, если знать, что ты, там, например, хочешь получить там золотую медаль, да, то все знают, то например, подтянут, там, да? Иванов, Петров, красную медаль, все, золотую медаль, все, уже, уже им хорошо, как бы априори ставят нормальную цель. Ну, ну они же не просто так выбирают Иванова, Петрова, значит, ну, да, Иванов, Петров, действительно. естественно, естественно, да, и еще. У нас можно купить что-то, да, мы же ну, все да, прекрасно да. знаем, если ты не хочешь учить, ты можешь заплатить, здесь нет такого вообще, то есть если ты преподавателю подойдешь и скажешь, что я хочу, он, на тебя, он просто даже не поймет, о чем речь. Не, ну если ты придешь и скажешь, просто тут точно не ходят, вот если ты придешь и скажешь, там, э, сеньора-профессора, я очень хочу это сдать, вот что мне для этого надо сделать? Учить. Учить, хорошо, пошел учить. Иди учи, но ты проявишь, мне кажется, если ты будешь проявлять этот интерес, ну, разве профессора не поможет тебе? Mm -mm. Сдал, не сдал, все, гуляет. Они же смотрят твои тесты, они, они же берут э, то, что ты пишешь, каждый, каждый ответ стоит какой-то балл. Ну да. То есть, э, вообще такого нет. То есть, то, что ты, вот, например, я некоторые из дисциплины сдавала по пять, по шесть раз. А ну, сдала. Ну, сдала, конечно, уже, уже выхода ну, нет. Ну, выучилась значит. Мне, больше, мне просто очень нравится здесь система образования в том, что здесь люди живут, дети живут без стресса. Да. То есть у них нету стресса, если он остался на второй год. Например, в университете, как у нас, например, было, если ты не сдал два раза экзамен, все, ты не переходишь в следующий курс, и если вообще не сдал, то тебя увольняют. То здесь mm -hmm. я уже учаюсь на последнем курсе, у меня еще были долги с первого курса. То есть ты переходишь, переходишь постоянно и как бы сам себе планируешь твою учебу. Ты можешь учиться 10 лет? Да. Близкие, родные не говорили, мол, Юля, блин, чем ты занимаешься? Ты что, у что, наоборот. Муж как бы, да, мне иногда говорил, что Юля, давай уже, ну тяжело, ну как бы, но ну, все меня все равно поддерживали, видели, что я уже назад не вернусь, я должна, должна, должна. Ну и дело в том, что как бы очень, э, я же училась на бесплатном, как мы платили всего лишь тысячу евро в год. Потому Ты... что у тебя было образование из Украины, да? Да, я поступила э, на бесплатное. А надо было сдавать вступительные экзамены? Нет, пересчитали мои баллы полностью ага, с Украины. круто, потому что мы с Таней Лосевой бухгалтером здесь записывали, она тоже говорила, что после образования в Украине э, ты можешь без экзаменов поступить э, в государственный университет и вот платить эту тысячу евро. Да, да, да, потому что есть программа специальная такая, ре, как же назвать, то есть это определенная статья, по которой ты поступаешь, это отдельная. Там проходной балл другой. Угу. Это другая, как бы сказать. Понял. С высшим образованием ты уже идешь по другой программе. Там определенные места даются, там три или четыре места дается именно для таких людей, у которых уже есть образование. Ну, это, как я сказал, касается не только фармацевтов, бухгалтеров. Я это, там, наверное. Я думаю, везде. что, наверное, все, да. И я когда поступила, когда увидела свою фамилию в списке, Боже, ли мне это было такое счастье, я, я, я смогла поступить. Я не знала, конечно, с чем, чего мне это все стоило. Потом, ну, потом мне уже было легче, конечно. Когда, когда я уже немножечко освоилась, уже язык Это через год, знала. два, три, четыре. Наверное, да. Через сколько? Ну, наверное, вот, вот через два года, наверное. Через два, через года, два года, да? года, да. Ну, экзамены, конечно, это ужас. Я постоянно жила с чувством того, что, вот, например, я смотрю телевизор, и вот такая мысль, «Как ты можешь смотреть телевизор? У тебя экзамен там, через месяц, давай!» То есть у меня постоянно был такой груз, груз ага. здесь на спине, что я не могу ничего делать, мне надо учить. А когда сдала все? Ну, получилось так, что я учила все, наверное, вот за неделю до экзамена. За неделю до экзамена начинала учить. То есть у меня такая память, мне надо учить и перед ты, экзаменом. И ты можешь сдать. Ну, это да, три зазубрил, сдал, забыл, да? Да, да, да. То есть у меня память так работала. Мне мама всегда говорила, вот, бери. Я говорю, мам, мне надо три дня. Три дня перед экзаменом, мне надо все это смотреть. Тогда я, я так, вот три дня мне не трогали, если закрывалась комнате все я вот это все, все читала читала там ну, в общем на португальском ну, да все вот, нам, абсолютно так слушай э, стоит ли э, игра свеч э, столько усилий конечно стоит сейчас я до Тора. если раньше я была просто джулия то сейчас я до Тора, джулия до Тора, джулия да если раньше в кафе там мне там мне три, три кофе то сейчас меня на улице, там возле аптеки и говорят, здравствуйте, дотора Джулия, понимаешь, совсем другое отношение, уважение, уважение да. Это первое, признание, угу, деньги да. есть? Да, я не могу сказать, конечно, что очень много, ну, достаточно. Ну, может фармацевт заработать 2000 евро в месяц? Может, да. Это но. от него зависит или от э, аптеки? Ну, я сейчас не зарабатываю 2000, ну, я зарабатываю чуть меньше, но э, так как я делаю еще ночные смены, то есть у меня зарплата, плюс всякие премии, и плюс я еще делал ночные смены дежурства, угу. за, деж за ночные угу. дежурства платят. Ну, около, то есть в принципе 10. в руках фармацевта возможности, которыми он может управлять и там, заработать полторы там, тысячи евро. Да, то есть это да, не да, то, что да. ты 1500, учишься да. вот это вот все, перелопатил, а потом ты вышел на 900 евро и такой думаешь, Нет, жален. нет, нет. Ну хотя в принципе начальная зарплата у фармацевта нет, ну вообще... 1200, вот после института 1200 зарплат у фармацевта, но у нас в аптеке не платят такую зарплату, но у нас есть другая возможность, у нас, у нас есть премии, то есть я выхожу на угу. ночные. А есть разница, где работать фармацевтом, в Лиссабоне, в Санта-Круш есть, или есть. там в деревне где-то в По-моему, везде, то есть существуют определенные критерии зарплаты, то есть если ты фармацевт, то меньше определенную сумму угу. тебе уже не могут Ну вот, например, платить. 1200. Да. Ouais. Uh -huh. ну, у нас в аптеке у нас очень большая сеть, и поэтому тогда я, меня как бы взяли, и, <соц rotten> потому что там португальцы не очень любят работать. То есть как бы есть э, фармацевтов мало. То есть нас, у, нас, у, у нас в аптеке фармацевт я, э, наш директор и еще одна девочка пришла. А, и вот еще одна закончила девочка. То есть у нас со всех 15 человек только 4 фармацевта. А остальные кто? Остальные э, э, после курсов. А. Ну, помощники какие-то. Да. И ты говоришь, что есть возможности для ребят, которые закончат ну, университет или институт и станут фармацевтами. Конечно. Или есть. сложно найти работу? Нет, абсолютно не сложно. Сейчас очень не хватает фармацевтов. Вот так. Очень. Вообще, вообще. Блин, это круто, давай. То есть, если, если тебе нравится химия, если ты учишься в Украине. Приезжай, поступай, учись, плати тысячу евро, это немного. Тысячу евро в кафе можно заработать. Ну, окей, okay, ладно, ты не заработаешь в год тысячу В год, евро. 150. Так, дело в том, что если есть такая программа до 23 лет, например, если ты молодой, тебе до 23 лет, по-моему, там вообще есть даже стипендию еще какие-то платят. Ну, например, я бы, например, бы посоветовала не заканчивать там, а потом сюда приезжать, а сразу приезжать и поступать сюда. Ага, вот вот. тут в 17 лет, хочется аж подвиживать. Ну, не, может, в 25 лет или в 24 года можно приехать и поступить, и учиться. Вообще, Португалия прекрасная страна, люди совсем, совсем другие. То есть там очень много португальцев помогало, очень много. Э -э Меня взяли, например, мы жили, снимали квартиру, домик такой маленький. И меня просто постучалась соседка в дверь и говорит, тебе нужна работа? Я не знала вообще три слова. Угу. Я говорю, нужна. И меня взяли в кафешку э, в субботу-воскресенье работать. Я вообще даже день не, не знала, как считать. То есть мне все показали, вот тебе деньги, вот тебе то, все и вообще. То есть мне нашли сразу эту работу, предложили. Класс. Потом, когда я решила поступать в институт, э, нужны были деньги, потому что она была заплатить. Пропино, там, тысячу тысячу чем-то евро И ко мне подошла моя клиент, клиентка с, апте, с, ой, господи, с, с кафе. кафе И, и говорит, если тебе надо, когда тебе надо будет деньги на учебу Все же знали, что Юля, Джулия, Джулия, Джулия ага. будет учиться Что Джулия... Это где, здесь, в Санта-Круш? Нет, это было немножечко дальше, в другом, в другом селе Мы здесь даже и не мечтали снимать жилье <laughs> Даже не жить, ну как бы мечтали в глубине души и в общем, и она, э, эта женщина, да, Бог ей здоровья, она просто так говорит, тебе нужны деньги. Я говорю, вот мне нужны, да. Она говорит, я тебе помогу. И она пять тысяч евро, просто вот мне так дала. Вот так вот мне дала пять тысяч евро. Да, и говорит, ты когда будешь работать, ты мне отдашь. Ого. Да, я клянусь, про это, такая это правда. Мама прям. Представляешь? Причем эта женщина обычно с виду, вот в Португалии почему-то такие есть, у нас есть, например, у человека хотя бы есть какой-то маленький бизнес, он уже ездит там на крутой машине, он там одевается, он ведет себя, как бы так уже показывает, что я чего-то достиг в этой жизни, здесь в Португалии совсем не так, У меня ко мне приезжали клиенты ну, в, в, в этой же, у нас была как бы кафешка там, алипусенькая, туда приезжали люди, я думаю, они вообще какие-то ну, колхозники, а потом оказалось, оказалось, что у них пароходы, у них фабрика э, Бакаляус, свои поля винный, винный завод. То есть э, люди здесь вообще живут совсем другой жизнью, у них другие приоритеты, не так как у нас, например, у тебя нет денег, но ты берешь бешеный кредит, чтобы ездить там на Мерседес. Показуха такая, да? Да, да, тут вообще как бы все просто. А и... какие сейчас вот планы и цели? Ой, уже больше наверное никаких нет. Просто теперь, жить, да? Да, и теперь сделать ремонт. Так. Теперь я мечтаю, чтобы в доме сделать ремонт. Теперь мечтаю, чтобы дети получили образование. И просто жить. Сейчас у нас получается как бы такое время, что мы можем планировать куда-то поехать, отдохнуть, посмотреть, может быть, мир, вот в Испанию хотим поехать летом вот настало то время когда можно пожить для себя ну для себя наверное еще нет потому что так как куча детей на них столько денег уходит для себя наверное мы поживем на пенсии на всякий случай хотя бы вот с моей с моей с моей с моим образованием и с моей работы я могу рассчитывать что у меня будет какая-то пенсия в принципе не маленькая ну не 200 евро не 200 не, да. То есть, как бы, еще это инвестимент, инвестименту в, в свою, как бы, будущую с... пенсию. пенсию, да. Жорик, Жорик, Жорик, Жорик, иди сюда. Я буду сегодня стричь. Так, это Чихуахуа. Нихуахуа. Нихуахуа, Этот пес называется нихуахуа. хуахуа. Жорик, Жорик, Жорик. Он, он был купленный как, э, как чихуахуа, чихуа, да, а оказался, ну... да? Да, оказался не чихуахуа, да? Класс. Так, то есть ну, португальцы так. тоже обманывают? Да, португальцы тоже обманывают. Есть и ну, хорошее, есть и не очень. Да. Да. да, может быть даже сказать не обманут, а хитрят. Ну, может не, быть. ну что-то из чихуахуа есть? Ну, конечно, мама у него сто процентов. Что-то есть отдаленно. Чихуахуа – это же мексиканская порода собак по моему я даже без понятия я ну хотела ладно. маленькую красивенькую собачку с маленькими ножками а вырос такой у нас ну такой угу. какой есть